Привет, друзья! Делюсь своим мнением по поводу фотостежка в Бернина. Создание в программе не доставило мне много хлопот. Настроек мало, но при этом чуть в сторону и вышивка становится похожа на картину Уорхола. В общем, я выбрала достаточно контрастное фото, без мелких важных деталей, установила максимальное количество нитей и обработала его в высоком качестве, предварительно увеличив яркость и контрастность. Для вышивания я взяла отрывной неклеевой стабилизатор и сатин. Клеем-спреем решила не пользоваться. Запялила стабилизатор и ткань в пяльца. Убедилась, что стабилизатор аккуратно натянут, а затем подтянула ткань и затянула винт. Для подбора ниток я распечатала сопроводительный лист и собрала по сусекам нужные цвета из палитр Аврора, Аман и Мадейра. В целом вышивка достаточно плотная, хотя укладка цветов ведется практически без наложений. Периодически машина на меня ругалась, потому что при обрезке нить застревала в плотных стежках и не вылезала. Попробую в следующий раз сделать вышивку с другими параметрами. Это единственная проблема, с которой я столкнулась при вышивании. На протяжении всей вышивки я пела дифирамбы бобини с нижней нитью. Я ее ни разу не меняла. Размер челночной нитью Бернина выше всяких похвал. Сам фотостежок показался мне менее чувствительным к подбору ниток, чем другие. В процессе я перепутала порядок и обнаружила это только когда дошла до вышивания глаз и увидела, что вышиваться будут желтые глаза, а у меня в руках сероватый оттенок. Я перешла к желтому, перескочив две катушки и продолжила. На вышивке си не отразилась. Несмотря на тонкую ткань, вышивку практически не стянуло. Так что теперь мне нужно еще пару глазастых картинок для триптиха, чтобы сформировать конечные изделия. Скорее всего, это будет подушка. В целом, если производители доработают этот модуль, увеличив возможности настройки генерации стежков, позволят формировать дизайны большего размера и не будут ограничивать пользователей в 15 нитках, то, возможно, у кого-то появится конкурент в области хода стежка. Всем хорошего дня!